Всем привет! Я Виктор Агуленко и сейчас я вам покажу, как работает наш Digital Aristotle. Поехали. Импортируем библиотеки. Загружаем готовые вектора word 2 vec Берем наши эссе. Для них делаем summary методом экстракции. Все summary объединяются в один корпус. Переводим слова вектора с помощью word 2 vec Внутри предложения усредняем вектора. Делаем кластеризацию полученных точек с помощью алгоритма K-Means. Каждый кластер визуализируем самым репрезентативным предложением и облаком слов. Вручную задаем веса кластерам. Каждый кластер — отдельная мысль в эссе. На основе весов рассчитываем оценку за содержание. Сравниваем эссе на предмет похожести. Измеряем богатство лексикона с помощью метрики Юля. Проверяем орфографию, грамматику и стиль. Определяем финальные оценки. Таким образом, мы сделали автоматический скоринг СС по содержимому, его уникальности, лексики, грамматике, орфографии и стилю и свели результаты вместе с финальными оценками в таблицу для наглядности. На этом все. Если у вас возникнут технические или любые другие вопросы, мы с радостью на них ответим. Спасибо и до связи.